и мы будем видеть как ее тело начнет таять первый месяц мы работаем с телом на второй месяц подключается ее лицо и таким образом вы увидите как я из крупных девочек делаю хрупких девчоночек то есть вот так